Как вылечить грипп без осложнений в домашних условиях? Часть 3. Как вылечить грипп без осложнений в домашних условиях? Нужно знать, как правильно пить воду. В зависимости от вашего пола, возраста и уровня здоровья как минимум. Иными словами, когда пить воду? Какую пить воду? И очень важно, сколько пить воды. И количество воды определяет не расположение звезд, либо день недели, а ваша масса тела. Иными словами, если вы ребенок, либо человек в возрасте с заболеваниями сердца и сосудов, вас должно быть такое количество воды, чтобы образовывалось около 1% от массы тела количество мочи. Если вы молодая женщина, количество мочи может быть 1-1,5% от массы тела. А если молодой мужчина – и 2. В этом случае вы сопровождаете грипп правильно. Охлаждение и очищение организма происходит полноценно. Больше узнать информации в других публикациях на моем инстаграм. А если вы узнали новую для себя информацию, не забудьте на это видео поставить лайк и поделиться со своими друзьями.